Но молчат, где же правда? Ты ее не найдешь, а найдешь и подавно. Ведь ее не поймут. Все отвыкли от света. Но зачем же мы тут? И нам не нравится это. Ты как будто попал в кучу уличной драки. Ты упал, ведь не ждал со спины ты атаки. Не вздохнуть, не успеть. Клочья снега и неба, но броснет. Брасли...